Я очень рада, что вы все сегодня здесь собрались, несмотря ни на какие, ни на какие и ни на что. А, я немножко хочу с вами поговорить и узнать, а, кто вообще сегодня первый раз пришел на наш вот такой формат лекции. О, класс! Так, здорово. А расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали про этот проект? Что вообще в понедельник был фартинголь по Так, отлично, Катя. Отличные какие-то ресурсы. А остальные? Телеграмм? Instagram? Instagram? Инстаграм под Нет, инстаграм непосредственно. Катя? Инстаграм Так, инстаграм под Здорово. О, класс, отлично. Думаю, Матонка как еще ведет. Только там. Только там. Хорошо. Тогда я вам расскажу про наш проект. Мы называемся проект «Люди профессии». Мы традиционно по понедельникам проводим лекции здесь, в Парке Горького. Каждый понедельник, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на какие другие условия. Даже если в зале придет два человека, приду, которые решат послушать кому-то ни было, мы все равно будем упорно рассказывать о том, что мы запланировали. Наши, наш проект, он полностью волонтерский, и в конце нашего мероприятия было бы очень здорово, если бы вы отблагодарили наш проект. У нас вашей билет, и поэтому, сколько вы считаете нужным, столько можно и оставить в качестве какого-то поощрения, в качестве того, что... Э, давайте так, как вы оцениваете э, время, которое вы здесь провели, насколько это было для вас полезно, и вот э, в связи с этим, я думаю, что можно... Потом о том, готовы ли вы отблагодарить наш проект. Наши встречи проходят, в принципе, в профессии, бывают в трех форматах: это формат public talk и формат диалоги со страхами. Сегодня как раз у нас проект Диалоги со страхами. Обычно на этот формат приходят как в качестве нашего спикера коучи, психологи. Люди занимающиеся какими-то интересными вещами, как астрология или делающие раскладки на... раскладки на картах. И это бывают очень достаточно интересные лекции, потому что они становятся весьма интерактивными. Можно в процессе задать вопросы и узнавать что-то суперинтересное, исключительно касающееся вас. Формат паблик-тока, он... Про людей, которые приходят уже с какой-то базой, они, например, поменяли свою жизнь, работу, как-то очень качественно и интересно, и у них есть такой момент, который они очень хотят рассказать, поделиться каким-то своим собственным открытием, либо путем, как они пришли к открытию какого-то бизнеса и будут рассказывать о том, как этот бизнес становился, и в принципе, какие у них были сложности, подводные камни, или, возможно, в рамках своего проекта они нашли что-то очень интересное и хотят рассказать о каком-то одном ключевом моменте. Это тоже такой очень классный формат Нам всегда нравится слушать истории других людей И если вдруг среди вас есть люди, которые хотят рассказать о себе, о своем проекте а В любом из этих форматов по готовке или диалоге со страхами То, пожалуйста, в конце лекции вы можете подойти либо ко мне, либо к Саше, либо непосредственно к Кате И а, задать какой-то вопрос по поводу того, как можно стать спикером на нашей площадке Наш проект, поскольку он полностью волонтерский, как я это уже говорила, то вы в третьем нашем формате, который называется ⁇ Практика ⁇ вы можете поучаствовать в нашем проекте. Как можно участвовать в нашем проекте? Вы можете быть модератором лекций, как, например, я, либо вы можете быть помощником, вот как Саша, она отвечает за техническую. Отвечает за то, чтобы вся картинка была красивой и прочее. Есть еще другие административные работы. Ребята, например, отвечают за то, что э, считают, кто что пришел к нам. Э, непосредственно в проекте есть другие моменты, которые вы тоже можете решить. Это те, та часть команды, которая скрыта от глаз, но которая решает очень много других вопросов. И э, тоже как-то участвует в жизни нашего проекта. А еще в нашем проекте есть интересный такой курс. Он профориентационный. Мы уже провели почти два таких курса. Он длинный, он идет 13 недель, и за это время мы шаг за шагом, каждую неделю в четверг, узнаем о себе что-то супер новое и интересное. И если вы вдруг кажется, что вам тоже что-то хочется в себе изменить, то тоже подходите, и мы вам расскажем подробнее про этот курс. В рамках этого курса у нас есть встречи с психологами, есть медитации и практика. А, и вот, когда вы пройдете к курсу, вы явно в себе откроете что-то супер новое и интересное. Mm -hmm. так. В общем, я очень рада, что вы все пришли, и мой самый любимый. Каждый раз, приходя в это пространство, мы все приходим с какой-то мыслью, зачем мы здесь оказались. Особенно те, которые ничего не знали про наш проект и сегодня пришли. И я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, для чего вы здесь. И... Уходя с этой лекции, возможно, вы найдете ответ, для чего вы сюда пришли, почему. И даже если вдруг вы задали этот вопрос себе, подумали о нем как следует и забыли, то я думаю, что через какое-то время в вашей голове сплывет вопрос, а потом вы найдете ответ и поймете, что время, которое вы провели здесь, оно было совершенно не зря. Я желаю вам хорошо провести время и отлично слушать лекцию. Так, представляю себя, хотя... Ой. ой. Давайте я несколько технических моментов скажу. К нам придет фотограф, да, поэтому она будет, ничего страшного, она будет фотографировать, будьте готовы. Вырезать она вас не сможет, если вы хотите на наше лицо где-то. Пожалуйста. Мойтесь, как в детстве, когда на время усилия едешь, а тебе еще нельзя. За вами пледы, потому что бывает холодно, но я чувствую, что нормально сейчас. Да. У нас еще снимается полный метр видео. В принципе, на все практически наши встречи есть видео. Если какой-то спикер предыдущий вдруг вам будет интересен, они у нас все есть в таймпаде, вы тоже можете взять. Кстати, у нас сидит спикер у Александра, да, Виктория. Это всегда очень будущий спикер сидит, потенциальный спикер сидит. Ну, в общем, это очень приятно, когда спикеры ходят на других спикерах. Саша я сама попросила оценить меня как спикера. Вот. Меня зовут Катя, я основательница этого проекта. Я сегодня некоторых людей дезинформировала по поводу того, что по привычке сказала, что у нас открытый билет. Это Действительно, наша форма открытый билет – это когда на входе через кассу выносите любую сумму. Но сегодня мы сделали донейшн, потому что так решили с Никодемом, переговоры с ним, вот. взаимодействие и решили, ребят, давать, сделали донейшн, как раз мы хотели такой эксперимент. Серьезно. Хорошо, хорошо. Иногда вот... Давайте будем не очень внимательно меня слушать, потому что иногда вас будут так слушают, что у меня падает ситуация. Мы пришли говорить все-таки про уверенность. Вот. Итак. Да, donation. Объясню, почему у нас была форма donation. Сегодня donation, ребят. Ваше полное решение оставить, не оставить, сколько оставить. Да? Почему мы ушли от формы donation? Потому что поняли, что задача проекта, да, многие люди приходят сюда думать об изобилии, а ведут себя абсолютно наоборот, а так не бывает. Вот, поэтому мы придумали свою форму билета, которая как бы, и нас устраивает, да, как организаторов. Это очень важно, чтобы в вашем доме были ваши правила. Да? Иначе этот дом потом хочется спалить. Вот. А, да, но и аудитории мы тоже стараемся не давать вот эту вот э, наземь. Но, честно скажу, вот мы сейчас с Мишей обсуждали, есть люди, и я их очень люблю, которые подходят честно. и говорят, я такая денег нет, но очень люблю послушать твою лекцию. Честно, я таких людей пускаю гораздо более, э, они мне более приятные, и я им больше горжусь. Да. Потому что я тоже отношусь к таким людям. Если я чего-то не могу, я прошу. Если мне не разрешают, я честно выхожу. Вот. вот эта честность и это уверенность. Да? Понятно, что есть люди, которые оставляют много, да? у них просто есть такая возможность, и они даже это не обсуждают. Вот. И я думаю, что то, что, мы, то, что я начинаю, этот вечер про уверенность в себе, с обсуждения билета, да, потому что это шаткая тема для очень многих людей, стоимостей и так далее. Вот. Ну, как бы, это тоже значит, что я верю в ту форму, которую мы сами для себя придумали. А, давайте я спрошу вас, зачем вы пришли, если кто-то может высказаться, да, я это просто выпишу сюда, и это будет служить, возможно, некой структурой для меня, чтобы с вами говорить об уверенности. Я сменила род деятельности с профессиональной, и у меня это не получилось. Вот, сейчас я опять в поисках, и хочу. у меня есть страхи. Но я не знаю, попала ли я в эту тему. В принципе, звучит со страхами и людьми профессии. Я думаю, что я хочу послушать чужие истории. И... А есть какой-то вопрос? Вопрос а, ⁇ одна вера? Вот у меня сейчас такая, да, Можно вопрос, вы сменили, и у вас не получилось, а с чем вы описали относитесь? Я сменила деятельность, пошла в маркетинг, но и не пришлась в один срок. Ну, прям, ну, это кейс. Я не с той деятельностью, которую мы получили. А сколько раз вы пробовали? Один. Молодец. Да. Я, я, я пожала в да. но очень крупную компанию, немножко прыгнула выше головы. Да. Вот. Да. Что хотел, а это нет, не совсем. Там 50 на 50. Вот я тоже не хотела вас. уверенность. Да. А? Вот это вопрос больше Не знаю, как вы можете вас сформировать, но у меня есть сейчас понимание, чем я хочу больше заниматься, да. Я сделала этот шаг, но есть страх, что опять может там получилось. Окей. Okay. Спасибо большое. Mm -hmm. Нет, Катюш, вопрос к тебе, прям именно запрос. А, bien, история реально из твоей прошлой жизни, когда ты уходила из компании вот, в бизнес, конечно, много раз <н practically> <about> Donc, <с Ulogenous> mm -hmm. Да, именно как ты перешагнула вот этот свой личный страх в открытии своего дела, страх а, отсутствия материальной базы стабильности. Mm -hmm. а, потому что примерно сейчас у меня такое же положение, и именно... Вот прям практика, я там начала экономить, я там перестала снимать, ну, вот такие, да, реальные истории. И, ну, наверное, через какой промежуток времени у тебя остался ли этот страх до сих пор, например, с тобой, именно полное ответственности за свою жизнь, ну, как это сформулировать? Я думаю, ну, да, думаю, да. У вот меня не последних лет пока. Это секрет, потому что я сама я не Молодец. А, да, опишу, еще какие-то вопросы? Мне казалось, ты задавал. Нет. Да, ты комментировал. <связь> а страх публичных выступлений? Хорошо. хороший страх. Мне Ему надо лилей. А? Я, кстати, про это могу. Okay. Okay. Что у а вас? В да, проблема в том, что ты меня позвала, а я даже не понял, почему. Такое бывает. И когда человек приходит без ожиданий, у нас у всех все равно подсознательные вопросы есть. Просто посидим. Так, еще кто-то? Мы... Ребята, у вас есть конкретные как? Страх, в как угу. Да. Любимый вопрос про энергию. Это вроде в лекции даже было написано. Где брать энергию? Что перебороть страх или там что-то другое? А как энергия в, в значок есть же? Е ну, просто? У каждого свой. Еще есть? Что такое страх? Я не знаю этот вопрос, но сейчас придумаю. <свят> а, ну, страх. Мы вообще... это тема до чего я не знал себе, за тему в себе, в себе. А страх, ну, это антипод. Вот. У меня заделся вот раз, когда ребят начали задавать, а может ли уверенность в себе относиться только к одной области жизни, а при этом к другой области жизни ты должен увериться, если разделение уверенности по областям Я бы я сказал, скорее нет, но... Ну, сейчас ты <связывается> Хорошо, понятно. Берегаться ⁇ это не то. <связывается> вот граница, наверное. Да. Есть и граница уверенности. Как вот так? А, <связывается> процент уверенности. Ну, где-то на 100% уверенности. Это понапомнишь, может быть. А, знаете, есть, по у меня что, еще ли избавляться от страха, потому что я слышала такую теорию, что страх нас двигает вперед. Uh, он может быть, конечно, какой-то позитивный или негативный, но вот иногда я думаю, а стоит ли мне бояться, может ли я реально буду двигаться вперед, или мне расслабиться, чтобы типа, получать удовольствие, и будут как-то... Вот у меня были широкие вопросы. Нужно ли избавляться от страха? Да, может быть, это двигатель на самом деле наш какой-то... Люди тогда спокойно бегают. Ну, да, это свой страх. Вопрос. Ну, это, вот. mm -hmm. это все всех устраивает как ответы, как информация на сегодняшний день? Или чего-то не хватает для вас лично? Но Но то, что все ты все сама говорит. считаешь для себя важным. То, что ты сама считаешь важным для людей. проговорить вот это тоже. Но Я очень от Меняется ли отсутствие страха, гарантии, Хороший вопрос, mm -hmm. правда, потому что все есть здорово и нездорово, да? а, Например, начну с вашего Например, для меня уверенность в себе, а, это, она граничится, включает в себя очень много вещей, а, одно из Одна из них является любовь к себе. А у меня есть друзья экстремалы. Я четко могу сказать, что они себя не любят. Потому что иногда они делают вещи на грани собственного, потенциального собственного разрушения. И а, хотим ли мы разрушать то, чем мы дорожим? Ну, наверное, нет. Есть. А... Но это также не значит, что не надо брать вызовы, потому что, отвечая на ваш, вопрос, нужно ли избавляться от страха, да? Есть, знаете, у страха, как я заметила, есть такие, это как наши страхи, они как немножко сообщающиеся сосуды. И вот у меня есть такая формула. Допустим, есть страх неудачи. Неудачи в новой сфере. Mm -hmm. допустим, да? Он, э, вот делаем такую шкалу, да? Тут там десяточка, ну, тут нолик. И, допустим, вы же свой страх э, отмечаете, ну, примерно вот здесь. И пусть это будет семь. Да? И это конкретный очень страх. Mm -hmm. э, страх... Взять какую-то новую деятельность и начать с нуля. Да? Где я возьму клиентов? Очень часто. Какие страхи там сопутствуют, да? Где я возьму клиентов? Кто меня вообще купит? Как я вообще в принципе могу выйти и сказать, что я делаю этим, хотя это мой случай на самом деле, когда я этим никогда раньше не занималась? Да? Это страх, как это, самознание, да? Кто я такая, чтобы это делать, если у меня нет в этом опыта? Причем опытом мы очень часто а, обозначаем такие вещи, как образование. Да? Но является ли образование опытом? Нет. Правда? Интеллектуальные знания вовсе не значат, что мы это прожили на личном опыте. Да? И когда мы с вами, зная, что надо делать А, Б, В, Г, Д, войдем в реальную ситуацию, и не поимеем те паттерны поведения, которые у нас с детства тянутся, где-то увидели, да? И все эти А, В, В, Г, Д, они быстро растушуются и пойдут вообще не по формуле, да? Потому что знание без опыта довольно сложно применимо. Поэтому этот опыт, он, действительно, набивается часто ошибками. Так вот, если возвращаться к вашей теме, допустим, вы боитесь. Все поняли, да, чего девушка боится потенциально? Со мной работает такая история. Я могу подумать, это репутационный страх, он очень, он очень весомый. Но есть вещи, которые мне, допустим, проще сделать. Например, мне сложно выйти выступать в аудиторию, я не при себе. Но мне просто, допустим, в хорошей компании поехать и прыгнуть с парашютом. Я испытаю там страх, который, а страх, страх потери жизни, он всегда выше, чем страхи, хотя они косвенно с этим связаны. И я, допустим, понимаю, что я проще, да, допустим, ну, какой-то во мне есть экстрим, часть да. и вот мне, допустим, проще эмоционально прыгнуть с парашютом. Но по факту этот страх он выше в категории, чем вот этот. И когда я прыгаю с парашютом, у меня была такая реальная ситуация, она искусственно была создана. Я сейчас расскажу. А, дальше вы спокойно идете сюда, да, с осознанием, господи, я жив, что еще может быть страшнее, да, чем mm -hmm. а, вот там меня любая ситуация, и спокойно нанимайтесь на работу, потому что вы что вы живы. У вас, по крайней мере, тут есть много попыток, а здесь могла быть одна. Вот. Бывает работа Не обязательно, например, с парашютом. Да? Но у меня была такая категория страха, когда мы встречался с молодым человеком, мы с ним налезли в гору, а слезть не смогли иметь друзья, рассказывала эту историю, не смогли слезть, на снимали НЧС. Но когда мы с ним лезли на гору, честно, ребят, я благодарила вообще просто этот мир за все то самое ужасное, что в моей жизни происходило. Да, потому что я понимала, что я смогу ну, просто это потерять. Я не знаю, насколько я сама себя придумала категоричность той ситуации, в которой я была, но когда мы спустились, поверьте мне, вернулась в Москву. И весь список дел, которые я прокрастинировала просто, просто годами, я очень быстренько сделала, потому что меня это больше не пугало. Да? Почему часто люди, которые выбираются из какой-то серьезной болезни, абсолютно просто потом оп, реализуют все свои жизненные истории, да, которые они хотели? Вот. Потому что они пережили страх, который выше по градации, чем то, что есть. А... Вы сами выбираете, стоит ли избавляться от страха mm -hmm. да? а, или не стоит. или Можно вот наоборот идти в страх. А, идти в страх – это тоже формула определенная, а, в психологии даже есть такая категория «пойти в страх», «пойти в боль». Вот так она называется, а, и вот эта история очень хорошо объясняется в медитации, если кто-то медитировал когда-нибудь, поднимите, пожалуйста, строчек, я понимала. Ага, хорошо. В медитации есть техника, она называется випассана. Мы наблюдаем за тем, что происходит в нашем теле. А в нашем теле могут происходить болевые ощущения, щекотки всякие, да, что-то такое. И вот когда мы медитируем, мы же сконцентрированы на себе, возникает такое ощущение полной тишины. И поскольку мы привыкли жить в городе, где постоянные шумы, честно, подготовленному человеку это ощущение полной тишины реально внушает иногда очень в том числе и страхи. Потому что я знаю людей, которые медитировали, медитировали, начинали медитировать, и у них реально было, у них действительно было ощущение, что у них ломаются, вот что-то нога затекает так, что она потом не восстановится. Возникают такие истории. Но вот эта медитация, она показывает, что если мы не сбегаем от ощущения, допустим, зачесался нос, как мы сбегаем от ощущения? Мы его чешем. Вот это мы сбежали от ощущения. Мы его не изучили до конца. До конца мы его изучиваем, когда оно уходит само. Соответственно, когда человек просто наблюдает это ощущение, он понимает, что эта история доходит до пика, а потом растворяется. И точно так же психолог, когда работает, да, когда мы выводим пиковые эмоции, слезы, боль какую-то, да, после этого пустота. Вот кто с психологом занимался, тоже это знает. Вот это вот значит пойти в боль, прожить страх. Когда мы проживаем страх, мы с ним сталкиваемся, мы понимаем его причины, скорее всего. Это все больше он нами не управляет. Я ответила хотя бы, наверное, да, да, да. Я хочу зачем. Я просто думала, какой страх физически заменить в носу. Прошу, прошу, я Но вы можете. Тоже можно. А можно идти постепенно? Это от великого к малому. А можно идти э, постепенно? Да? Например, страх выступлений. Да? Как прорабатывать? Вы просто собираете... Э, можно вообще собирать дружественную компанию и говорить, ребят, у нас сегодня там storytelling какой-нибудь вечер. И есть классная игра. Один человек начинает историю рассказывать. Он спикер в этот момент. Его все слушают. Но просто убедитесь, что рядом с вами друзья, которые сидят, не очень серьезно вас слушают, да, потому что это действительно иногда пугает. Вот. А которые доброжелательно внимательно вас слушают, видно, что они теплые по ощущениям, в атмосфере. Да? И человек рассказывает историю. В этот момент у кого-то из зала эта история цепляется за его какую-то историю. Знаете, да, такая ассоциативная цепочка возникает. Да? Человек говорит, я ялдерав, там, адекал, там, и вот палатка. И вдруг человек вспоминает, как он там куда-то поехал, и у него было свидание в по палатам. Потом там третий вспоминает из какого-то там персонажа или эпизода, вот в той истории вспоминает связку со своей историей. И вот они так по очереди рассказывают, но каждый из них спикер. Можно так. Да? То есть можно увеличивать взлом ответственности. Вот. Когда я э, начинала э, вот этот проект, моя подруга и первые, наверное, три встречи, сами были спикерами. И, по-моему, на второй встрече я молчала 4 минуты, 3,5 Мне как бы убежать от этого страха было некуда, потому что я сидела на сцене. Вот. Но аудитория меня поддержала. И это частый вариант. Очень часто кажется, что люди хотят нас самить. Но на самом деле... Вот в таких ситуациях, когда происходит какая-то уязвимая ситуация, часто оказывается, что люди хотят нас поддержать. Вот. И это на самом деле значит, что наши страхи могут быть выдуманными. А как это проверить? Практика. Так, я ответила, нужно ли избся от страха. Сейчас я вернусь. Я не Держите, мы а заснули по поводу, мы пришли, я не могла. мы избавляемся от него или нет. Или мы его перебиваем. Мы не избавляемся, мы его прорабатываем. прорабатываем. Мы ни от чего не можем избавиться. Это все в этом мире энергия. Мы, все, мы, должны, мы можем ее тройку только, только трансформировать. Мы можем со своим страхом подружиться. Смотрите, как я классно выступаю. Я не знаю, какого вы мнения сейчас о моем выступлении, но я себя чувствую с вами суперкомфортно. Я могу помолчать четыре минуты, только как бы э, посыл у меня сейчас будет в этом другое. Но все-таки вот у меня вопрос. Страх. Вот человек, допустим, боится прыгать с того же парашюта, да? Вот допустим, нет, э, давайте самолетом летать. Это мой страх. Он должен полететь этим самолетом. он представляет от этого страха. Нет, я, наверное, например, привела не про самолет, но что-то более собак, но собаки и странно, этот двигатель наш, и мы должны его переломить, и его избавиться. Мы начинаем знаю, работать с тем, что нам мешает. Если вам не, не мешает, и все, вы можете не ездить, не летать самолетом. У меня есть друзья, которые не летают на дальние расстояния самолетом, потому что муж боится. Они три часа в воздухе и все, и Олег начинает пить. Вот, поэтому они там, да, решили для себя, внутри семьи договорились, что для них не принципиально штаб, допустим, штабное, да, вот, что это длительный перелет. Но если вам это откровенно уже мешает, mm -hmm. вот тогда мы начинаем работать со своими страхами. А, есть формула очень крутая, она тоже, кстати, про уверенность в себе. Вообще, в принципе, если вы засиживаетесь в зоне комфорта, да, жизнь построена по принципу эволюции делится, меняет формы, да, и находит лучший, оптимальный вариант, который соответствует времени, месту, обстоятельствам. И если мы уже этой формуле не соответствуем, она должна от нас, как очень очень сейчас как сотрудники на работе, да, тот сотрудник, который тормозит процессы на работе, он должен либо развиваться, либо уйти. Логично, да? Вот, поэтому жизнь вас, как начальник, будет подгонять, Если вы уже запаздываете очень сильно, Подгонять через болячки, неблагоприятные ситуации и так далее, потому что не потому что она плохая, в ее искренней такой материнской любви заложена история про то, что она хочет, чтобы вы развивались лучше. Не лучше дяди Феди, который там чего-то добился, а вы сегодняшнее лучше себя вчерашнего. Это тоже очень про уверенность. Люди, неуверенные в себе, сравнивают себя с соседом. Люди уверенные в себе сравнивают свои реакции сегодняшние с собой там, двух трех лет давности, недели, в зависимости от того, что они делают. Да? Если они просто живут, то за год человек, в принципе, нормально себя может поменяться. Просто через обстоятельства. То есть мы делаем какую-нибудь практику интенсивную, да? Вот, люди, которые там... Я буду говорить про медитацию, потому что это просто мой путь, у вас свое там, творчество, как хотите, да? Но медитация дает человеку понимать что через месяц, я тот или не тот, я уже точно не тот, насколько я не тот, человек может, прям есть дневники медитации, когда вы отслеживаете свое состояние. И вот это является опорной точкой человека, который развивается не для того, чтобы получить внешнее одобрение, а для того, чтобы стоять как бы на своих ногах. гармонию ну да, я развиваюсь, потому что мне интересно быть лучше, мне интересно взаимодействовать с миром на более качественном уровне, да, и я хочу, как, я хочу что-то определенное, -то легоси, да? какое то легоси, какое-то наследие после себя в этом мире оставлять определенное. Я хочу. Не мама хотела, да. Мы часто отыгрываем желания родителей, это тоже, ну, как бы это нормально. Я называю это жить в кредит. Вот. Родители не имели своей жизни, они берут, эту, берут у нас в кредит. Мы будем брать у своих детей в кредит, если не разрулим это на этой... И... Организация там еще не получается, организация бывает. Очень торопится mm -hmm. работать, получать прибыль, поэтому стремительно развиваться. Там разные этапы развития организации. И что? Например, а вопрос? Вопрос Почему? в гармонии не будет, сотрудник не готов так быстро развиваться. Значит, он просто система живая всегда, любая. Значит, он уйдет, и для него это будет хорошо, и для организации это тоже будет хорошо, чтобы они в этот момент не испытывали на уровне эмоций. Понятно, да? Они могут друг друга обзывать любыми словами, но с точки зрения э, баланса системы для обоих это хорошо. Они поймут это через время или не поймут. Ну, это уж тогда и большие сложности. Я ответила на вопрос? Да? Есть, вот к вашему, да, есть парковка, мне очень нравится эта история. Я не помню, кто это сказал, есть парковка сзади, есть парковка спереди. Когда вас сзади подталкивают, это значит, вы от чего-то убегаете. Ну, грубо говоря, вы развиваетесь от чего-то. Допустим, мне не нравится моя работа, и я хочу на новую. Я бегу от своей плохой работы. А есть парковка спереди. Это когда вы к чему-то стремитесь. Допустим, я, я, я, я, вот сейчас к Сашему я вопросу перейду. Да, это мой кейс. А, у меня была парковка спереди, конкретная. Потому что до этого было куча парковок сзади. Я уходила с работы, потому что мне не нравилось. В какой-то момент я поняла, точка невозврата возникла. А, я поняла, что достаточно. Я очень а, хочу разобраться вообще, куда я хочу. Не куда меня забудут, да? а куда я сама хочу осознанно пойти, чем я хочу заниматься. Я взяла, села, проанализировала, поняла, что а, меня всю жизнь сопутствует, да, что мне это нравится. И чаще всего то, что нас сопутствует всю жизнь. Я так говорю, очень странно, я понимаю, что это по-русски, но вы поняли. И нам это нравится, да, мы очень часто этого не замечаем и обесцениваем. Поэтому так сложно найти свое предназначение. Мое первое слово было цветы. Цветы? Цветы. Цветы, вот так я нажимаю. И я всегда копала в земле. И Сейчас я занимаюсь проект. Это уже. Выговоров, ну, эмоционально, Но я занимаюсь флористикой, декором и посадкой растений. И я. Вот знаете, признак того, что это ваш. Я ровно так, как мне интересно брать какие-то большие гигантские проекты, где сложная организация, может быть много подрядчиков, много соорганизаторов, да. И мне нравится, мне это интересно взаимодействовать с людьми, но также мне интересно. просто, Цветы приехать домой и в ванной включить музыку и просто сделать один маленький момент. Это называется, что нам ровно как и расти нравится, но и от истоки своими тоже любим. Это понятно, да, что я сказала? Да, понятно, вот, понятно, что каждому сопутствует жизнь то же самое сложное. У нас просто только шум вокруг. Есть техники, определенно их можно найти в интернете. Я могу потом больше сказать, что мы пока прошли. Да, да, хорошо. А, давайте сейчас скажу. Первое, можете спросить у друзей, что у вас очень хорошо получается. Второе, можете проанализировать свою жизнь пятилетками. Вот, допустим, вам 35, да, делите свою жизнь на пятилетки, и пытаетесь вспомнить или спросить у родителей, что вы в этом возрасте любили делать. И обычно это несколько пунктов. Но какой то пункт постоянно? Вот. Это просто то, что у вас настолько органически получается, что вы это любите, вы в этом балансируетесь. Я, например, когда копаюсь в сорняках, или, черт, я черт, вот, я забываю о времени и пространство так подстраиваться, вот я рассказывала на ДОДО конференции, ДО -ДО вот, пространство таким образом подстраиваться, что я могла выйти на встречу, увидеть сорняк у себя на клубе перед домом, это в Москве. Я в Москве как у меня есть лопата, и я сажаю там разные вещи в Москве, в обычном дворе. Вот. А, и это про уверенность, я в этом уверена. Потому что соседи три года считали, что это машинка. потом стали сажать, сломались, стали сажать со мной. Вот так делает уверенность. Вот. А, потому что я в этом уверена. Я могу взяться за сорняк и обнаружить... А я шла на деловую встречу, до которой полчаса мне доехать, и я это сама. Вот. И я пошла за второй, сорок, за третий, за четвертый, приходит полтора часа, э, или там вот как раз то время, когда мы должны были встретиться, и мне пишут, Катя, слушай, у нас тут пробка или что-то, шина полетела, мы опаздываем, я включаюсь и понимаю, что мне вообще-то на встрече. Пространство подстраивается в эти моменты, и дает возможность побыть в этой ситуации. Вот. Это уже более тонкая история, да? люди это сложно верят, но оно так и есть. Вот. Мой кейс. Мой кейс был такой, мне настолько не устраивало то, чем я занималась до, настолько не устраивало, и я уже знала, чем я хочу заниматься, что я ни за что не хотела возвращаться обратно. И я, поняла, я закрыла все форточки, чтобы не было сквозняков, и просто всю свою энергию... Ну, это значит, я не говорила, что я тут у вас на полставки проработаю, а вот здесь я попробую, да? Вот у вас в офисе don't be maybe, да? Не, не будьте полусогласными, да, вот. все, вся моя энергия пошла туда, я монетизировалась за три месяца, ну да, три месяца я ела рис, но я монетизировалась, и дальше я поняла, что если на работе я работала, сколько там работают, 24 примерно дня в месяц, да, по 8 часов, я тогда зарабатывала, не помню, если честно, где-то на, я, у меня еще просто был параллельно проект, где-то примерно 50 тысяч рублей я зарабатывала на обоих. Один был такой фрилансон, ну, как условно, фрилансовый, это было 8 лет назад, то я поняла, что я за два дня заработала эту же сумму. За два дня. Ну просто эфир такой. Я поняла, что это работает. А, и потом я подумала, на остальные 22 дня я могу потратить на то, чтобы найти еще двух клиентов. ладно, трех. Вот. Но это была сильная уверенность в том, что я хочу делать. Слабая уверенность. Тебя в поддерживал? Меня поддерживала мама. Вот. Причем у нас была съемная квартира. Мы тогда, я помню, решили перебиваться ее зарплатой. Ну, то есть какие-то такие вот вещи, которые... Да, у меня не было там пяти детей и так далее. Я знаю, что есть и такие ситуации, но каждый смотрит по своей ситуации. Но я считаю, что моя ситуация далеко не простая. А ты рассматривала для себя некий испытательный срок, там вот я попробую с вот, этими цветами, ничего я не рассматривала. Я выходила замуж до конца. Мы с Мишей вчера обсуждали. До конца. Я знала, что я. Все, это мой выбор. Если там будут проблемы, я буду с проблемами работать, а не с выбором. Вот. А чем это до а, Ну, сейчас я тоже занимаюсь пиаром. Но уже на базе там, ну, я имею в виду ну, в своих проектах, я же да. тоже, да, вот сейчас же тоже, по сути, как бы я пиарю себя. Но сейчас, мне не кажется, это фальш, потому что внутри лежит то, что снаружи, а фальш – это когда снаружи лежит то, чего нет внутри. Вот. А я рассказала тебе, кейс. Ну, в принципе, да. Я понимаю, что мы с тобой. Это у mm -hmm. одного вечера разговор. По этому. А готовила ли ты для себя какой то подружку безопасности? Нет, для я, была, я была по всем это... неправилам подготовлена. По всем неправилам. Сразу, да, это же нельзя просто перенести, да, сколько это да, у вас получилось, у многих не получилось. Да. Потому что другие водные люди. И уверенность, она именно позволяет на своих водных ехать. Я верю себе. У меня такой вопрос, здравствуйте. А как сохранить свою стабильность, вот эту эмоциональную стабильность? Это очень важный вопрос. Когда ты занимаешься таким-то делом, когда ты выходишь из зоны комфорта. Как сделать так, чтобы ты был эмоциональный стабильный, когда ты очень эмоциональный, где-то вспыльчивый, да, где-то ты агрессивный, да? но все равно ну, вот, сущности от нее не уйдешь. Да, ну, как сделать так, чтобы был твоя эмоциональная стабильность все-таки она в смысле, что Спасибо вам. смысле оставалась? Спасибо, это очень глубокий вопрос, и он прям отдельно на честную лекцию, потому что сущность можно поменять, честно, но при этом сохранить себя. Да? И, э, при этом изменить что-то в себе в лучшую сторону, но сохранив себя. Да, я бы, даже бы сказала, есть. когда мы меняем сущность в более гармоничном направлении, мы приближаемся к себе. Потому что, вот, чтобы, чтобы вам так сказать раньше, сейчас я гораздо гармоничнее и гораздо ближе к себе, и я это ощущаю в моментах. Вот уверенность в себе, она в чем проявляется? когда мы можем оставаться непосредственными, да, как дети, но не играя твой, а просто будучи такими. Да? Когда мы можем э, нести свою правду через просто сети, которые тебя не пускают и говорят, что нет, это не так, такого не существует, это чушь делаешь. Да и ты просто понимаешь, что твой выбор в этот момент себя слушать. То есть оставаться в себе, а не идти за мнением этих людей, не сворачиваться с своего пути да, и такие, ну правда, ты вот всегда всегда ведет всегда более сильная энергия Вот так. Лидер — это всегда человек с более сильной энергией. Да? И э, он через энер... энергию просто так не появляется. Она появляется, когда мы конградуентны, когда мы соответствуем наши ожидания, ощущения о себе, о мироздании. Да? Они для нас самих не ложные. Мы в них искренне и вот здесь как бы внутри нет противоречий, когда мы, вот сами знаете, да, представьте, что я, давайте метафору проведем, вот есть я и это организм, есть семья и это организм, в семье несколько человек. А какая семья эффективнее? Там, где все согласны идут одной дорогой и поддерживают друг друга на этом пути, либо та семья, где все ссорятся, спорят и постоянно пытаются перетянуть на себя одеяло? Конечно, первое, и личность ничем не отличается от семьи, и компания ничем не от И государство ничем не Это просто микро, чуть больше, макро, макро. да И Вселенная ничем не отличается от всей этой истории. Но вселенная, да, она, у Вселенной, на самом деле, есть баланс. И в любой системе есть баланс. И если нам кажется, что к нам попал какой-то левый человек, он почему-то нам не соответствует, это ложь. Он нас учит быть более целостным показывая нам, как зеркало, да, те вещи, которые у нас не негармоничны. И можно злиться на этих людей, на начальников. У меня раньше была такая тема. Мы с Сашей обсуждали это. Да, можно злиться на начальников, но начальник несет в себе э, функцию родителя всегда. Как то Бирюзовости не существует. Существует ее видимость. Знаете, когда, когда начальник понимает, что он настолько мудрый, Подчиненный настолько уважает, что этот начальник готов отчу... отчудить, Шутить, да, отчудить, отчудить, отчудить <свят> в его пользу большую зону ответственности. И вот здесь как бы у них могут быть, у начальника даже может быть меньше зоны ответственности в этом случае. Но это произойдет только при, в том случае, если он чувствует уважение от подчиненного. И он знает, что если он скажет, что дорогой друг я считаю, что это неправильно, надо поступить вот так. Это подчиненный из-за уважения и понимания, что этот человек больше прошел, да, он согласится. Потому что у того, кто. как пирамида, нет, да? У того, кто на вершине пирамиды, у него как бы обзор больше. Да? Здесь обзор меньше. О, это идеально, начальники, которые. Это идеальный Это нам, знаете, мы тоже. Я, нет, нет. начальник, который не доверяют своим сотрудникам, это, и считают, что есть они причина. умнее. Мы не доверяем. причины никогда сотрудник... Мы, мы никогда не попадаем в систему, которая нам не соответствует. Нет, я с этим согласна. А, то, что все люди встречаются вам для чего-то. А, вот вы с если... этим потом обсудите. Я ему просто долго очень рассказывала вот, про тот вопрос, который вы сейчас задаете. Мы сейчас на него много времени... А, да. Я Нет, не я направил. имею в виду, что как бы, не, начальник не всегда видит лучше. Тогда вопрос, зачем вы попали в эту систему. Нет, Почему? то, что я попала, я сделала для себя вывод, да? я сказала спасибо. Я говорю с другой стороны. Все. Все. Ошибки тоже бывают, Это нормально. Если вы, считаете, если вы искренне считаете, что вы ошиблись, не, значит вы просто выбираете новую не. систему я в этом смысле поделась. просто именно начальники не всегда понимают что они вам делают лучше они из своей проблемы идут скажем так и очень часто начальники ну не очень часто бывает начальник, которые занимают э, должность не потому что он лучше и умнее а просто потому что так получилось Значит, получилось глубокий вопрос, да, вот глубокий вопрос <с но ничего случайно не случается это точно в этом у... есть причина. Не всегда можно найти причины и объяснить. Здесь собой. на самом деле есть такая очень хорошая поговорка: если все вокруг мудаки, то, скорее всего, не все вокруг мудаки. А здесь, ну, наверное, то есть раз... если, если, ну, если я, я часто встречаюсь с какой-то проблемой, значит, да. возможно, эта проблема сидит внутри. Вот у меня это конкретно мой случай реально. Я всегда считала, что мой начальник будет бея меня. Нет, Честно я я вам скажу. Вы... Я понимаю, я не, не из позиции, что у меня один раз такое было. Да, когда я просто. Ну, опять же, я сказала этому человеку спасибо, да, я знала, зачем я его встретила как начальника. Но с, я говорю, в виде его, просто я знаю, что вот э, он, скажем так, чисто случайно им стал. И он не с позиции, что он дальше видит, да, если мы говорим сейчас о начальнике, который руководит отделом. Хорошо, я вам поверяю, потому что мне мало вводных для. Понятно, да? внимание на истории, могу свой только опыт трактировать, да, что все начальники, которые для меня были болванами, сейчас я искренне благодарна за то, что они мне преподали урок, который сформировали меня как личность. Даже болваны. Не, ну, а так можно вот про всех, даже сколько надо быть, ты должна быть уверена, чтобы идти к началу болвана. Пожалуйста, расскажи, ваша тема очень заинтересовала, вот дело, да? А, можно ли сказать, что вот основа всего была хочу, хочу равно уверенности. Вот я села, да, там подумала, вот, а, какие вот мотивы первые, да, вот хочу, ну, наверное, люблю. люблю, люблю. Люблю. И чтобы вы понимали, я э, люблю со всех фронтов, не с той точки зрения, что. Мне нравится получать, а то, что, допустим, мне нравится получать деньги за эту работу, но мне не нравится ее делать. Да, не очень люблю, если честно, потребительский вариант. Но мне нравилось там все, я готова была делать это, потому что я знала, что когда я сажаю сады, я везде их сажала, честно. Я до сих пор в команде, дарю горшки какие-то, потому что они дома, как тесто на дрожжах, растут, и мне их некуда ставить. А, я это люблю, и я знаю, что это... Я не всегда зарабатываю с этого деньги, честно. Скорее наоборот, я это делала, да, и ну, стало много, деньги. а потом начали приходить деньги. Как бы вот такой вариант. Именно вот. любовь, она дает уверенность. Да, любовь всегда, да, любовь всегда дает уверенность. Это значит. Так, давайте дальше поедем. Ну, страх публичных выступлений, что здесь конкретно вы хотели бы услышать? Мы так постратно побежали, на самом деле, да? Что для вас уверенность? Тоже очень интересно. А что для вас уверенность? Что она вам дает вообще? Зачем вам уверенность? Потому что страхи есть. Там качели такие классные. Когда страхи есть, знаете, качает. И эмоций столько. Уверенность для жизни, чем Возможно. Вот энергию на созидание, а не на канчеви. Уверенность это свобода, для собой. Потому что, опять же, если ты большой корпорация, того начальник, то ты всегда можешь свои решения даже поддерживать. Уверенность в себе это когда ты идешь вперед, не и останавливаешься, несмотря на такие трудности сложности, даже когда ты становишься с каждым днем сильнее мудрее, осознаннее и раздвигает границы осознания своего. И работаешь над собой. Для меня это верность. Когда ты любишь себя таким, какой ты есть, когда ты осознаешь, что у тебя есть какие-то недостатки, и я сейчас говорю именно о внутреннем мире, mm -hmm. не о внешности совершенно, а именно о том, что у тебя внутри. И когда ты принимаешь это и работаешь над этим, не осуждай никого, и а, никого тогда не обвиняй. просто твоя жизнь. И все разумеется. Это Становишься собой, правильно сейчас сказали, Обретаешь себя в себе. Спасибо большое, интересно. Еще есть у меня стабильность. Я мне кажется, что больше стабильна в самом себе. знаешь, какая ситуация, какую реакцию твой, почему? Потому что Ты знаешь, что тебя не испугает, не это. Такое есть, это правда. Знаешь, вот как вы сказали, да, что вот там э, будут проблемы, я буду работать с проблемами. Да? Не спугай. А не делать. с направлением, да. Да, Я буду знать, как инструкцию сама себе напишу. Да, спасибо. Чтобы куда-то уверенно двигаться цель уверенная. Да, безусловно. Наверное, не знаю, если честно. Иногда цель не что, а как. Вот Это я тоже для себя обнаружила что э, цель это такая очень социальная штука, на мой взгляд, вот. то есть э, социум нас оценивает по некоторым параметрам, которые у нас, ну, которые мы либо достигли, либо нет. Социум оценивает. Но, например, чем привлекательны для социума людиские монахи? У них же нет. Но они привлекательны, правда? Святые какие-нибудь люди. Они тоже, это называется, жить в отречении. По сути, они отказались добровольно от всего того, к чему мы с вами стремимся. И для нас они, по идее, должны быть неудачными. Но они же, мы же так о них не думаем, правда? Вот. Поэтому цель – это очень социальная история. Понятно, что, да, у них тоже есть цель на самом деле. Она просто выражена другими категориями. Вот. И это такой вопрос. Да, это здорово видеть свою цель. У цели есть свойство расширяться. Когда мы до нее доходим, и остается до нее... Это как парковочное место. Сначала вы едете, и у вас цель хотя бы где-нибудь припарковаться. Вот вы знаете, где примерно там можно припарковаться, да? Допустим, вам нужно попасть в какое-то здание, вы подъезжаете знаете, что там обычно проблема с парковкой. едете И за 300 метров такие, я встал. А потом видите, что там еще ближе. Парки светят. Вы такие, я встал. А потом видите, что вообще у двери есть. Я встал. А потом видите, что на двери написано... Не подкрываться. Нет, я... На двери написано... Вы идете там на концерт в а на двери написано... А, там, а вот в соседнем здании, там, я не знаю, приехал, я не знаю, кто, честно, мне все равно. Но кто-то, кто вдохновляет вас почему-то больше. И вы кидаете эту машину и вообще идете вот туда. У цели, да, есть свойство меняться, но если цель меняется, скорее всего, меняется и сознание. То есть у каждого уровня сознания есть свои цели. Да? Это пирамида масла, как она называется? масло, да, по потребности. А -а -а. Да? На, на каком-то уровне наша цель просто обеспечить базовую безопасность. Да? На каком-то там, и, ну, и самый высокий уровень это там, я уже не помню, что. Олимп. Ну да, мир во всем мире и так далее. Про этих людей очень часто говорят: какой, а какой у вас, как бы, какую задачу решает ваш продукт? Мир во всем мире. То есть на самом в этой ситуации часто человек на там, допустим третьей ступени рубит человека, который на седьмой. Mm -hmm. Таков мир. Так это действительно происходит. Очень в материальном мире власть сила физическая считается более статусной, чем сила духовная. Потому что духовная сила, она ее можно, ее можно осознать через какое-то время, скорее всего, либо сразу Может, когда Саша вопрос задумал о а материальной уверенности, а есть духовная уверенность? Когда духовная, вот мы говорим, материальной уверенности не может. Я в это верю. Без духовной уверенности, материальной уверенности – это страх, что у вас отберут все эти деньги, которые вы заработали, что вас убьют как в 90-х ради. У меня есть друг, у которого сеть компаний по Москве, и они зарабатывают бешеные деньги, но он в конфликте со своей мамой, которая у него подворовывает. он в конфликте, он не доверяет никому пароли. И вот это ужасно. Потому что, по сути, один человек пытается покрыть все зоны ответственности, потому что он никому эту ответственность передать не может. Ну и, на самом деле, это плачевные результаты. А вот у него есть уверенность в себе? Абсолютно. Но нет. у него много энергии. И у него материи. Много материальной тяжелой энергии. Много. Ну вот, которая его движет. Это же тоже, по, по сути дела? Это я... энергия. Кстати, энергия злости. Это тоже, знаете, да, что злость это тоже очень такой стимулятор очень хороший. Вот мы с Сашей сейчас проходим эту историю тоже. Да? Мы наступаем на какие-то одни грабли а, и я вижу, что Саша конечно, начинает злиться и это приближает ее знаете к чему? К любви, к себе. В какой-то момент она скажет, да какого черта я себя так не уважаю? Все. И, и все. И обстоятельства, это действительно выплеск энергии большой. Иногда обстоятельства обладают больше энергии и они нас давят, А иногда мы обладаем больше энергией, и обстоятельства вынуждены под нас подстраиваться. И вот когда Саша ну, совсем не заснится, обстоятельства подстроятся. По ней. И это нормально, но до этого надо дойти. А потом, когда человек понимает эту схему, он не дотягивает, он не доводит до того, чтобы опять произошла такая история. Зачем мы чистим зубы? Мы не доводим до кариеса, друзья мои. Да? Зачем мы, если чуть-чуть что-то увидели, идем к зубному врачу? И это делают те люди, которые себя любят. Они не доводят себя до трансплантации зубов. Понятно. Схема. Страх публичных выступлений что-то... Кто? Ты? Мне просто интересно было. Что? Если есть что сказать, и ты искренне в это веришь, все равно кто и сколько их. А, честно, как бы вам сейчас не удивительно, но все системы самопознания говорят про то, что я интроверна. Я просто верю в то, что я говорю. Я верю, что я вам даю пользу. А, и после того, как я выйду отсюда, я даже не буду помнить, что я говорила, потому что я говорю в моменте, что-то идет через меня. Но это, я не готовила это выступление, вы сами это да, у меня есть структуры. Да, я просто считываю ваши вопросы, вашу энергию даю вам ответ Да, есть такие спикеры. Есть спикеры, которые придут зажатые, но у них будет классная, на самом деле, сухая информация, очень четко выверенная. И честно, вы не примете больше половины. Потому что она будет заходить у вас с таким холодным потоком, что брать ее просто вы не сможете. Аудиторию надо считать, настроить на ее волну, чтобы... Как это... Теплый резиновый шарик, да, проще дуть воздух, чем холодный резиновый шарик, да, знаете, в детстве? Хорошо, возьмите тесто из морозилки и попробуйте его размять, и возьмите разогретое тесто, ну, как бы домашней температурой, и попробуйте его растянуть. Безико. не не не Я отвечу. Последние ученики, которые ко мне приходили, супер невероятно знаменитый бухгалтер города Москвы и она не может она не может записать видео сообще а аудио сообщение в WhatsApp в личной переписке другой мученик, он не может видео записать тренер топовых ребят из первого канала и у них реальный страх то есть мы там четыре месяца положили э, жизни, чтобы проработать, и они супер крутые профессионалы, реально, они просто офигенные. Но вот а, ну, первая она, она, она планирует школу открыть онлайн и, и делиться своими знаниями. А, тренер он выступает часто и говорит, когда я выхожу на большую аудиторию, все у меня там у глаза. Все, фильм Пос да, а я, да я смотрел. смотрел. Я просто, я к чему иду? что Мне просто интересно, может быть, как это еще странно. Надо понять мотивацию просто этих людей. Потому что честно, чистая мотивация всегда находит возможность. Всегда. И когда есть что сказать, не проблема это сделать. Но не просто сказать, а понимать, что этому человеку нужно. Возможно, запрос какой-то нет. Мне сложно это проанализировать с точки зрения... Да. Это две большие разницы. Публичное выступление, когда ты видишь аудиторию, когда ты видишь глаза mm -hmm. людей. И публичное выступление, когда ты записываешь на прямой эфир, например, ты смотришь камеру телефона, когда перед тобой там, только этот вот, экран, а не видишь Офиг, там, дай Бог, вот, кто-то пишет комментарий тебе. <laughs> то, на этом спасибо. А если еще аудио какие-то записывать или там видеосообщения, это еще один страх. То есть человек а, ну, никуда это отправляет, и у этого страха другая... Роль oh, как Согласна. Вот, кстати, тоже. Это действительно разные вещи. Я как-то вела видео-новости, где на самом деле это было очень классный опыт, где был текст суфлё, да, как он называется. Mm -hmm. Текст бежал. Слушайте, ребята, мне так нравилось вообще. Я этот текст читала. Меня пригласили один раз. Это мой бывший, бывший начальник. Он просто решил сделать новый проект. Такой, Катя, иди почитай я почитала, он мне позвонил, говорит, Катя, иди всегда читай. И я прям вот вообще, ну когда у нас были полевые съемки, и надо было выученный текст сказать на камеру, где нет этого суфлера, вообще ужас какой сейчас я спокойно говорю, если честно, потому что тот текст не соответствовал моему пониманию, он был выученный. И он для меня, например, глубинной информации не нес. А сейчас, вот сторисы какие-нибудь я записываю, я это делаю с первым дублем, мне все равно, как я выгляжу, потому что я знаю, что я говорю что-то внятное, что во что я сама искренне верю. Не знаю, вот здесь важно понять конкретный запрос от человека, он же не от тебя, от человека, типа, как ты сейчас транслируешь, Мне просто интересно колесо страхи а взгляды с другой стороны. Да, ну вот, надеюсь, мы тебе сейчас будем полезны. И твоим супер первым бухгалтером. <связывается> <связывается> а бухгалтер, честно скажу, если она искренне до всех своих пикселей души бухгалтера, то это значит, что у нее определенный цифровой ум, который ничего общего с творчеством может не иметь. И это сложно, это другой формат восприятия мира. Точно так же, как я, допустим, сажая цветы наблюдая за их ростом, вижу все законы мироздания, друзья. А математика, я 2 плюс 2, у меня очень много вариаций, что может получить. И даже когда я э, для проектов, для своих пытаюсь посчитать кубометры земли, сколько мне нужно, я звоню дедушке и говорю, дедушка, площадь такая, да объемы такие-то, вес такой и так далее, и он умеет это делать. Вот. И знаете, в чем разница? Я могу сказать, что мне нужно 300 кубометров, а он с точностью математической посчитает, что это 298. Но клиент кому поверит, как вы думаете? Дедушки, потому что это математическое доказательство. Как можно войти вот так и сказать, здесь столько метров воздуха? Многие этого просто не понимают. Но есть клиенты, которые понимают, что им все равно какая, как я это все высчитываю, они верят мне, им все равно какими методами я работаю, потому что они верят в меня как человека и видели возможные результаты. А иногда, может, даже не видели и даже не просят там ни договора, ни сменит, ничего не просит, просто говорят, как сделай и все. Бывает такое. Итак, то ли что хотелось напомнить вопрос. Mm -hmm. А, это ваш был вопрос. Это мой вопрос mm -hmm. к вам. Да, если у нас не получается значимость платить, сто процентов было, да, mm -hmm. Поэтому я вам сказала две практики сейчас, да. Попробуйте понаблюдать за собой. Это скорее всего что-то, что вы супер бессоцениваете. Хорошо делать и легко делать. Да. Знаете, же. вот я как раз хотела по второму вопросу. <социнирую> сказать, вы когда свой проект себе в голове создали, поняли, <социнирую> что вы это любите все это хотите делать. Вы искали какую-то поддержку в ней, или вы были в этом уверены, и лучше не искать никакую поддержку там, друзей родственников. Понимаете, о чем я спрашиваю что-то мнение? Или, наоборот, она, эта поддержка может в какой-то момент придать силу. Но у меня тоже есть идея на какое-то свое дело, но я пока еще не уверена, то ли это опять же не то буду думать. И есть люди, которые дадут рыбille, вот эту идею. Даже те же родители скажут, а как это жить платить, пока это все дароматизируется. Вот как вы поступаете, просто в своем проекте мне интересно. Da. Сейчас я расскажу, mm -hmm. как вообще mm -hmm. произошла эта mm -hmm. история, что она развилась. <с Pollções> Ваш вопрос адресован скорее к источнику энергии. Если у вас много энергии mm -hmm. да, своей, собственной, mm -hmm. то внешние обстоятельства очень мало влияют на вас. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы вообще понимать какие-то сложные решения, перед этим лучше подготовиться. Вот не интеллектуально, аналитику собрать, там, подготовить связи какие-то. Да? Вот сначала... Войдите в ресурсное состояние, да, чтобы на нем дольше ехать. А, это а ваша да? подушка. Вот какая была у меня подушка. Кто спрашивал? Вот такая у меня была подушка. Безопасность в виде злости. А энергии сейчас нет. Ресурсы, допустим. Набирайте ресурсы. Зачем? У боленького 90 Ну, А можно набрать этот ресурс чтобы других людей? Это все-таки внутренняя какая-то злая. Можете набрать, но это не вы можете быть, да, наше окружение очень много нам дает, и мы лучше находиться в окружении тех, кто нас поддерживает, да, и тех, кто нас вдохновляет. Но это тоже такой момент, как бы мы как будто зависим от того, что извне нам что-то дают, потому что те же самые монахи, они энергетически гораздо прокачены нас с вами, они предпочитают со сложностями. И если вы когда-нибудь видели, как воспитывают монахов, их, знаете, не их палками воспитывают иногда. Не надо питать иллюзии. Просто эти люди знают, ради чего они это делают. И они действительно идут, плену, идут в боль. Вот. Они встречаются своими сложностями, да, не оббегают их вот. А европейская психология, она, наоборот, нас гладит. Да? Она как бы родительский ресурс восполняет. Не личностный, личность хочет быть сильнее себя вчерашнего, поэтому она довольно спокойно встречается с препятствием. Ребенок хочет получить родительскую энергию любви. У личности людей, ну, как бы уже зрелый человек, скажем так, он сам себе источник энергии любви. Сам себе. Да? Я, я сама себя долюбливаю. Если я Обижаю, что молодой человек не пригласил меня в кинотеатр. Я ребенок. Если я хочу в кинотеатр, и молодой человек не может сейчас со мной пойти, значит, я понимаю его позицию и иду в кинотеатр. Да? Я сама себя могу в этой ситуации долюбить. Логично? Логично. Вот так мы наполняемся ресурсом, задаем себе вопрос. Ты расстроена? Что тебя сейчас может поражать? Да? Мой кейс был такой. По поводу того, что у меня было, что не было, да, почему я шагнула туда, где я не знала. А, была такая хронология событий. Я уже чувствовала, что сгущаются краски, там, где я работаю. А, на самом деле я потом уже с этой компанией и сейчас работаю как подрядчик сторон. То есть я очень люблю на начальник с этой компании. Меня очень крутая женщина. А, и а, смысл был в том, что я очень плохо распоряжалась энергией своей, да, своими ресурсами и позволяла, допустим, вешать мне решать задачи, которые не в моей зоне, в моей зоне слабых, да, моих, допустим, я плохо считаю, меня просили посчитать, я не могла отказать. Вот. И это забирает у нас дополнительные ресурсы. Вот. И со, со временем такой снежный ком был, когда я уже просто не могла физически выполнять хорошо свою работу. Соответственно, это уже начали извне замечать, ну и поехал еще более ком. И я уже чувствовала вот эту историю. И тут я начала думать, чем я хотела заниматься. И я уже к тому моменту создала в фейсбуке страничку «Цветы». Вот. А, и как только я это сделала, да, пространство начинает давать нам возможности реализовать свои желания. Всегда так происходит. Я не встречала таких людей. Вот. Ко мне подошла просто коллега. Это был первый звоночек. Она подошла и говорит, Кать, у нас у Саши день рождения, это директор департамента. Сходи, пожалуйста, купи букет. Я пошла в магазин, классный магазин, много цветов. Мне начали собирать букет. Я поняла, что это не про Сашу. Это букет не для Саши. Ну, они не сестаковываются. Я говорю, девчонки, можно я соберу? Просто оплачу, вы мне завяжете. Я, завязываю. Вот. я собрала букет. Это был мой первый букет. Ну, не считая товаров, принести или -то такое. Я собрала этот букет. Мне очень понравился процесс. То есть я прям прочувствовала все. Да, да, я. я принесла, подарила Саше. Саша в восторге. А он классный, креативный парень. Вот. И я поняла, что вот она, proto... вот она работа мечты. Я делаю то, что мне нравится, близко. Да? Я это делаю так, как мне нравится. Я имею результат, который мне нравится, клиенту нравится. Вау. Да? Я вот это вот поняла впервые в жизни здесь. Потом через неделю, пространство это тоже через неделю ко мне подходит другая коллега и тоже слушает. Нам говорили, а это пиар-эвент-агентство, «Кать, нам говорили, что у тебя есть классный флорист, дай, пожалуйста, контакт, я даю свою почту, там, десятую, и начинаю переписываться с ней через почту, где я себя называю Ольга». Знаете, почему? Потому что вот этот вот, кто я такая, чтобы делать это, если у меня нет опыта, да? Это оно. А, да, причем это забавно, что когда она проходит мимо меня, я отворачиваю эти что страшно. Вот. Ну, еще многое страшно, потому что действительно у меня не было ничего, я не знала, где покупать цветы, чтобы вы Я просто где-то там выхожу картинки, делаю презентацию, -Sí. Ставлю рядом ценники, интуитивно. Я не знаю, сколько на рынке стоят цветы. Я посылаю эту презентацию, она мне обводит вариант, который ей нужно, 50 штук, и тут я понимаю, во что я ввязалась, и вот здесь начинаются страхи. Еще очень классно проходить через свои страхи, вот это мой вариант, да, поставив себя в ситуацию безвыходную. Когда вы берете с клиента деньги, да, но лучше найдите клиента, который, честно говоря, тоже с вами пойдет на этот эксперимент, да, потому что впоследствии у меня были такие клиенты, и до сих пор они у меня есть. Когда клиент говорит, знаешь, я этого не делала раньше, но я понимаю, что я смогу. Он говорит, я тоже понимаю, что сможешь, поэтому я пожалуйста. Но первый клиент на свадьбу, допустим, у меня подпрашивал сделать свою свадьбу. Я говорю, да ты что, я не умею? Делай, я видела твой букет, и давайте делай вот. такое насилие, которое привело меня к развитию. Вот. И в общем смысл в том, что я вышла в коридор, позвонила маме, там было много но, которых я не учла. Задача начала набухать, расширяться. Там было но, самое основное, которое я не понимала, это компания, которая заказала мне 50 букетов, была абсолютно белая и А значит, я должна была быть официальным подрядчиком с договором юридического. В момент, не было. Вот. Я позвонила маме, я говорю, мама, тут такая ситуация. Она у меня финансовый директор по образованию, у нее было по вот. Но я, если честно, не знала, вообще позвоните в этой ситуации, я говорю, что такая ситуация, я тут э, должна сделать пенсионный геттор через пять дней и должна их официально оформить и на расчетный счет, получить деньги. Молчание в трубке. В общем, ну ладно, я слышу со Сашковы. Но там был диалог некий, но потом мама Берзаниновича в 5 минут сказала, что она все нашла. Была безвыходная ситуация, а там, где мы не оставляем выхода для побега, находится решение, да? То есть очень хочешь жить, но ты замерт в каком-то пространстве, и вдруг что-то начинает тебе в этом пространстве сильно мешать жить, да? Мы все становимся невероятно креативными, ребята. невероятно. Просто со временем, мы, если часто проходим через эти этапы, мы перестаем до этого доводить. Мы всегда начинаем действовать. Есть э, методика, и это методика, кстати, неумеренных людей. А, есть люди, которые действуют в режиме пожаротушения. А есть люди, которые действуют в, в формате профилактики. Вот это уверенные люди. Они так выстроили свою жизнь. Понимаете? Да? Может быть, даже я, например, ну, очень планирую. Очень, по да. принципу, планирую. Я у него... Да, согласна. Вот. Скорее, это самому тебе что ты осознаешь, что ты в эту ситуацию забудешь. В таком режиме, в моем случае, допустим, у меня в жизни практически все вещи, которые я люблю, и у меня нету сильной прокрастинации, чтобы к чему-то приступить. И я могу разбить большое, какое-то крупное действие на несколько этапов, и вовремя и я считываю свой ресурс настолько, что я уже чувствую, когда усталость подходит, я притормаживаю. Говорю, окей, вот сейчас логично закончить этот этап, а это я отложу на потом. И это получается. Вот. Но для этого надо начать заранее. Чтобы можно было разделить работу на несколько этапов, нужно начать заранее. Вот, Соответственно, все. Потом через деньги я нашла какого-то странного студента, с которым мы до сих пор общаемся на самом деле. А он он птицы развозил на маленьких машинках, он помогал развозить, развозить эти букеты по Москве. А, и мои суперстранные космические друзья просто, о, какая интересная штука, давай поехали. И мы поехали с ними в магазин, договора там заключили. Вообще, сейчас даже не помню всю эту историю. Короче, мы на ковре в моей квартире делали 50 букетов, все это вот, вот растения везде лежали. Вот. Это было на коленке, что называется. Но я поняла, что мне нужно было пройти через этот опыт. Да, потому что есть более гармоничный, наверное, вариант. Допустим, вы, в, там, у вас есть возможность год поработать в мастерием, да, у кого-то. И постепенно, допустим, набираться теоретической информации. Да. я вообще за то, чтобы практика шла перед теорией. Потому что, возможно, когда вы получите 20 лет теории, да, и приступите к практике, вы поймете, что на практике это не важно, Вот. И это будет э, разочарование. И тогда будет два варианта. Либо начать сначала, а столько энергии потрачено. Это, безусловно, любое образование пригодится, потому что образование дает еще некие скиллы универсальные, да? но тем не менее. А второй вариант – это сказать, я ведь столько на это потратил, значит, я буду в этом до конца. Ну и, и хуже, если это не ваше. Понятно, да, теперь? Как только вы закрываете единственную дверь для убегания, Вселенная, пространство, люди, вы сами аккумулируете свой риск в листа, что вам уже не стыдно написать в фейсбук, ребят, у кого ее лицо, пожалуйста, не очень надо, а можно? Все. И когда вы так искренне, уязвимо просите, люди всегда готовы вам помочь. Это нормально. Как, как в те четыре минуты, когда я сидела, молчала, и мне за них аплодировали больше, чем когда-либо полностью рассказанными людьми. Вот. Так, какие еще? Катя, у нас полчаса осталось. Полчаса, спасибо. Так, откуда берутся страхи бороться ли? Ну, страхи берутся из разных вещей. Это могут быть, понятно, паттерны по из детства, да, какие-то. Вот. Тревожность, кстати, может возникать еще до рождения ребенка. Когда мама в тревожном состоянии, понятно, да, и ребенку передается вот эта тревога. Потому что мама с ребенком одна вселенная. И еще дальше они тоже какое-то время... Вот. Да. А -а ]ождеще. И знаете что? За это надо быть благодарным. Надо уметь быть благодарными за это. Потому что а -а <вес <Denise> <вес> большинство людей а -а живет в категории одноразовой жизни. Когда эта жизнь одна, это единственное, что у нас есть, и здесь надо гулять по полной да? Отсюда берутся вот эти ребятки, которые с детства начинают ну, употреблять всякими допингами, э, воровать, грабить и так далее. Да? Они не понимают, что когда э, они в этой жизни уже могут трансформироваться, и они, по, э, как бы, они должны <как> работать, потому что система стремится к балансу, она вернет обязательно. Можно в это верить, можно нет. Но э, я очень люблю людей, которые, когда их не видят, да, когда их никто не видит, живет так, как будто их видит самый дорогой человек в этой жизни. Потому что они гораздо больше знают, чем эти мальчики и лисы, которые их бьют лица и злоупотребляют какими-то возможностями, которые им не принадлежат. Вот, это бывает, это может. Итак, энергию нельзя просто убрать и стереть с лица земли, она трансформируется. В том числе после того, как мы с вами умрем, мы не знаем, что зайдет. Но сейчас мы сажаем некие семена. Да? И на самом деле, чем ближе мы к хорошему уровню осознанности, да, чем, э, тем сильнее наше энергетическое поле, и быстрее оно наши семена взращивает. Вот мы сделали какой-то, я это называю прямая карма. Если я кого-то нечаянно толкнула в метро и извинилась, меня через 5 минут кто-то нечаянно толкнет в метро и извинится. А есть кривая карма? Это, знаете, когда человек всю жизнь обвиняет жизнь то, в том, что она постоянно, его нечаянно толкает, извиняется. Ну, какая же она сволочь, что постоянно меня толкает. Человек просто не понимает. И эта кривая карма выглядит так. Допустим, сегодня я украла видео в интернете, завтра у меня украли кошелек. Связаны с событиями? Кажется, нет. И так работает кривая карма. Вот. Я в это верю, поэтому мы, мы здесь сейчас, на моей лекции, я трактую те вещи, которые дают мне уверенность. И когда ко мне человек обращается, говорит, почему у вас так? Я знаю, что у нас так, потому что у нас благородные пункты. Я могу объяснить в каждой части проекта, почему у нас так, а не иначе. А если бы я не могла объяснить, да, или бы уходила от этого ответа, значит, что-то внутри было бы криво и, скорее всего, в мою пользу. А, это, кстати, механизм очень часто, когда люди в свою пользу боятся, ну, как бы, не хотят, бо, бо, ну, как бы, иногда неловко в свою пользу что-то брать. Что-то ловко, что-то неловко. И вот когда неловко, не зря неловко, ребят. Не зря. У нас в УЗИ такая нейросистема, которая так в совокупности работает с окружением, да, ничего случайного не бывает. И поэтому, когда человек чувствует, что, он вот, говорит, по совести человек поступает, это тоже база веры в себе. Если я честно поступаю, и я честно знаю, что я честно поступаю, я на миллион процентов буду уверена в любой ситуации. Я на любой ковер к директору пойду вот да? так. На любой трансформируется Даже в течение нашей жизни. Да. И тоже мы сейчас Миша говорили да. на интересную тему, что а, уровни осознанности это как этажи в доме. Да? Кто-то живет на втором этаже, кто-то живет на пятом, кто-то живет в пентхаусе. А, и проблема не возникает в одном случае. Как он, прав, то сейчас? Если человек искренне на всех уровнях считает, что он прав, у него не будет диссонансов с собой. Но, допустим, человек, который живет и чувствует себя правым на втором этаже, да, он будет сильно отличаться по своей правде от того человека, который живет на пятнадцатом у них будет разное мировоззрение. Многие люди абсолютно спокойно доказывают, что там, я не знаю, и они правы в своей категории, что курить полезно, что... и они верят в это искренне. Да? И их это не разрушает до тех пор, пока они искренне в это верят. Но когда социум начинает говорить через рекламу, он берет себе эту самую как там, пачку сигарет и там... не знаю, что там бывает, этих пачках, звук ужасный и так далее, вот здесь у него закрадываются сомнения, и вот здесь начинается процесс разрушения, да? Су -су. сам поменялся был. Акрам Тимаш? сам поменялся был ССР, да. Есть, когда... Конечно, да, потому что, был, что в какой-то момент кто-то пришел и сказал: ваши правила, в ваших правилах есть исключения. И люди начали думать: есть исключения, есть исключение, есть исключения, есть исключения, исключения, исключения, исключения. В какой-то момент исключение стало правилом, новым правилом, новым и уровнем было. осознанности. Совесть. Совесть. совесть тоже трансформируется, что? Совесть тоже трансформируется. Совесть, э, трансформируется э, относительно уровня уровень ценностей. Ценности меняются у человека. Маленький, у маленького ребенка ценность совесть. быть королем песочницы. Быть королем песочницы, и он искренне думает, что мама – это его правая рука. Я вам обещаю, маленький... Ребенок где-то до трех лет абсолютно искренне уверен, что мама его собственность. И если в возрасте 70 лет пожилой мужчина уже без волос и без много без чего до сих пор чувствует, что мама его собственность, он психологически трехлетний ребенок. Потому что человек должен развиваться. Да? Вот. Но не все развиваются точно так же, как если вы войдете в парк и увидите, сколько маленьких сгнивших желудей лежит под дубом, под большим дубом, вы поймете, что так работает эволюция. Она должна выбирать лучшие осы. Но, но мы можем и не стать, а можем и не стать, и тоже быть от этого счастливой. Тут нет конфликта, пока вы сами себе его не придумаете, скажем так. В обществе система ценностей тоже меняется. Меняется. меняется. И в этом обществе, поверьте, есть... Маленькая прослойка людей, у которых система ценностей на 20 этажей выше, чем в самом государстве. И они сейчас исключение. Но лет через 200 они будут новой системой социума. Возможно. А возможно нет. Но как, как показывает правило, все-таки когда человек... Все-таки когда мы делаем что-то плохое, да, мы внутри это понимаем со временем. И тогда вот, возникает этот конфликт, который начинает разрушать нашу систему ценностей, либо нас. Когда мы берем крайности, да, то это понятно, а когда мы берем серединку, то она может быть плохой, может быть хорошей, например, в каких-то странах. <ососос> Вы философ, <осос> хорошо. хорошо. Да. да. Spy, может, расскажи еще, пожалуйста, про уверенность себя. в Вы, точный вопрос а, uh -huh. um, в рамках создания своего отношения. Быть настолько уверен в себе, чтобы делегировать что-то другому человеку. И через опустой вопрос, в какой момент ты научилась просить помощи, понимая, что вот это и есть самый главный навык. Потому что в основном, ну, опять же говорю, тоже, да, из личного опыта, боишься попросить помощи либо потому, что ты стесняешься, либо потому, что ты думаешь, да, чтобы я спросила помощи у кого-то, то есть это гордыня да, какая-то. Враждаю, где, например, ты с детства была открыта, хотя ты сказал, и, и это все-таки тоже показатель уверенности в себя, да, просить помощи другого человека и таким образом создавать вокруг своей системы. Но именно про практику, наверное, какой момент... Вы... Ну, потому Почему? что меня это очень сильно интересует, именно с точки зрения самого построения проекта «Люди вне профессии». И еще вспоминается диалог мы с другим а, спикером потенциально. Когда я рассказывала про наш проект, я говорю, у нас у целая команда, один делает человек, вот это, второй, вот это. говорит, да ладно, у вас столько людей, что там делать, я все это делаю одна. И тут разговор построился таким образом, что она потом поняла, что... А тут Катя на протяжении пяти лет там, уже создавала, создала целое сообщество, не одна, да, а с командой. И это круче, чем то, когда ты делаешь все это один. Хотя, возможно, у нее не было цели, да, кому-то раздать задачи. Но в какой момент ты стал доверять другому человеку? и создавать именно вокруг себя команду? Что бы случилось? Хорошо, вопрос. Я стала верить другим людям, когда я стала верить себе. Когда я стала чувствовать, что я верю своим ощущениям. То есть мне, в принципе, все равно, с какими скиллами, с какими навыками профессиональными приходят люди, я их считываю больше по словам, по интонациям по поведению, и я вижу, человек, вообще он сам собой является он, он примерно на том уровне искренности, что и я, тогда мы с ним сойдемся, да? тогда нам не, мне не нужно будет его тянуть, или ему меня тянуть, не нужно будет. А, вера в себя возникает, когда ты начинаешь любить себя. Любить себя достаточно просто научиться, а, надо себя для этого хорошо узнать. Вот. Чтобы себя хорошо узнать, можно использовать все что угодно, да, я узнаю себя через других людей, через мир, да? через э, ситуации, которые происходят вокруг меня, они все мне показывают мое поведение. А, через команду, очень вообще идеальное зеркало, а, кто заканчивает задачу, кто не заканчивает, кто обещает, не обещает, делает, не делает, да? кто там скинул какой-то балласт, кто наоборот много на себя взял, это все плюс-минус немножко мое отражение. Себя узнать хорошо можно через разные системы самопознания. Кто во что верит. Я не отрицаю ничего, честно. Я, например, очень плохо разбираюсь в нумерологии. Но я недавно залезла и почитала, как там, цифра имени Екатерины. И я читаю и понимаю, что это про меня. Била свой год, время рождения. Вышила там разные зодиаки. Я читаю и понимаю, что это про меня. И все это такие некие пазлы. Да? Я пошла к психологу, я понимаю, что все она говорит, что это про меня. Я же знаю свои основные черты. И так потихонечку складывается более комплексное ощущение меня самой, да? как мы можем в чем-то уверены быть, если мы этого не знаем. Вот, Соответственно, я на самом деле очень много читаю про э -э, книг, про то, как ну, вообще приблизиться да, к себе, как понять себя получше. Э -э, и дальше уже возникает понимание... Во многих этих книгах есть, допустим, если мы говорим про зодиаку, да, то там есть негативные части а, вот, людей, которые в моему зодиаку соответствуют, и позитивные. Так я могу понять, на каком уровне я развитие. Это тоже очень классно, и к чему мне можно стремиться. Да? А есть прямо какие-то системы типа human design, я не знаю, мне друг делал. А там прям есть рекомендации, да, что вам нужно делать, что не нужно. И вот а, когда мы делаем, есть какой-то момент, когда ты уже супер тебе уже хочется попробовать не то, что ты и так умеешь, так онфопанда я всем рекомендую это посмотреть на самом деле и посмотреть с точки зрения аналитической мультиконфопанда в трех частях. И вот в конце ему мастер Шифу говорит, все умеют делать то, что они любят и умеют, но душа настоящая, мастер, развивается в сложной для себя ситуации. И вот когда ты уже достаточно уверен для того, чтобы пойти в сложную ситуацию, не то, что ты ее боишься, а потому что она тебе уверена, ой, она тебе интересна, вот это классно, вот это действительно показывает уверенность, потому что по простым вариантам да, мы все можем скать. И вот. сейчас под а, сложным вариантом имеющим долго попросить помощи потому, к Для меня в какой-то момент а... это было очень сложно, честно. А, но было сложно, потому что я сама тогда, наверное, не могла услышать человека, который просит помощи у меня и не могла оказать ему помощь так, как ему это нужно. И тогда я понимала, что вся, я прошу помощи, люди оказывают ее криво, и мне больше энергии надо на, на урегулирование этой истории кинуть, да, самой, самой переделать. Вот сейчас немножко по-другому. Сейчас я понимаю, что, во-первых, мой перфекционизм снизился. То есть я понимаю, что если я прошу помощи, человек делает это своими, своими головой, руками и вообще пониманием мира, да, как у него это в голове, то.. Это точно не будет в... с миллионной долей совпадения та картинка, которая у меня в голове. Значит, если я прошу эту помощь, я согласна на, ну, как бы, как это сказать, э эту дельту. <свят> <свят> на эту дельту, да? То есть я, в принципе, мне нравится сейчас не сам процесс того, что я получаю качественный результат, а мне нравится процесс, что я вместе с кем-то сотворяю что-то, что нам всем на самом деле нравится. А, вот и это тоже живой организм. Да? Не всегда все должны дойти с тобой до конца. Не всегда это нормально. Mm -hmm. вот. И это я тоже понимаю. У вот. нас mm -hmm. вот, 15 минут, так что ответить, да. Меня до другой испортило. Мне дали там кейс в 10 минут, который никогда, чтобы вот я и кейс в 10 минут рядом не стояли. Mm -hmm. Честно, и я прокачалась. Мне подруга задает вопрос. Царь, а я ей 10 аудиозаписей по 5 минут. Она такая, кажется, она не держит. Да? Хорошо, вкратце. То есть, сказали, что для хорошей энергии куда-то идти вперед, там еще морковка сзади. Все, сзади. Морковка Я думаю, вот такое движение. Немножко быстрее. Хотя... С этим как-то надо работать, да? С внутрь и Понимать, что отнимает энергию. Да, если да, вообще вот откуда брать энергию, да? Для начала надо понять, что ее отнимает, это правда. Просто если вы можете от этого избавиться, избавляетесь, вы являетесь. Если не можете, договаривайтесь. Ну, наверное, интересно кейс узнать для того, чтобы какой-то конкретный пример. Ну, методик. Самое сложное избавляться от людей, потому что мы привязываемся очень сильно. Да? И там дальше мы взвешиваем. Этот человек, он любой человек дан нам для того, чтобы мы стали лучше однозначно. А, но как бы есть, есть такой момент, когда вы понимаете, что это разрушает уже не только вас, но и его, не только его, но и вас. Вас обоих разрушает. В этой ситуации лучше либо дистанцироваться, даже если это близкий человек, либо дистанцироваться на какое-то время, набрать энергию. Да, и если это близкий человек, вы дистанцировались на какое-то время, там, ну, на месяц два. Ну, у каждого по-разному. Вот вы чувствуете, что вы в ресурсном состоянии. Вы опять заходите к этому человеку, да, вот э, мои друзья меня за это не любят. Но я эту схему понимаю. Поэтому я захожу и говорю, слушай, мы с тобой два месяца назад этот вопрос поняли, давайте его закончим. Катя. Да. Но я, значит, решила, что с этими людьми мне по пути на длительной дистанции. И я хочу максимум попробовать попыток для того, чтобы понять друг друга, договориться и идти вместе дальше. Но есть люди, которые, ну не знаю, с начальником проще расстаться, допустим. Да? Хотя у многих по-разному. Бывает такая ситуация, знаете, когда начальник так сильно вас дарит и говорит, что вы ничтожество. На самом деле это низкая форма получения результативности от человека. Насилие, манипуляция, да. А, и он настолько занижает, он питается ваш мир, занижает вашу самооценку, что вы уже с этого уровня, его считаете богом, кроме которого вас никто не возьмет на работу Ну, это нездоровые связи, от них, конечно, нужно уходить. От нездоровых связей сложнее уходить, на самом деле, чем от нормальных средств. Вот. От здоровых связей просто уходят, у них развиваются параллельно, совместно и так далее, ставят цели, вместе поддерживают друг друга. Это как игра в команде. Да? Командная игра получается, она интересна. От хлама -а -а -а -а избавляться. Да? Дом это то, что у нас uh есть, ушло, в голове То есть в доме грязно, в голове грязно. Я очень люблю выносить вещи из дома. Вот. Все. <с |startoftranscript|> <by> А у меня это же происходит интуитивно. Например, слышали, да, чистый четверг? ребят, я встаю в четверг, я не могу, у меня желание все, что движется и не движется, отмыть. Да? Правда. И я прям знаю, что когда у меня будет большой дом, красивый, много детей, у меня будет там выходной приходить уборщица, помогать. А в четверг? Я буду, потому что это, это же еще женская история, да, наполняемся, девочки, когда убираем свое пространство. Такие королевы, убираемся и наполняемся через это. Но вот в четверг это вообще идеально. В пятницу, я на самом деле, если у кого-то есть, это ссылочка, может быть, на систему домостроя, да, я хочу их изучить, потому что, допустим, в пятницу это день Венеры, да, надо носить розовое, любить себя, меня категорически тянет на массаж, категорически. Я прям вот не могу, в пятницу все, это реально... Интуитивно идет уже. Говорят, что чем ближе да, ты приближаешься к своему вот этому истинному «я», тем у тебя больше интуиции с пространством начинает работать. Да? Ты начинаешь делать какие-то вещи, потом, допустим, открываешь какой-то трактат какого-нибудь там психолога очень классного и читаешь, что надо делать так, так и так. Например, у меня сейчас подруга на нутрициолога выучилась. Она говорит, «Катя, в штатах по утрам пьет сельдерей. Я этот сельдерей пью, мне нравится». И тут я узнаю, что в этом есть еще какие-то полезные штуки. Да? То есть эта информация меня догоняет, но а я уже это делаю. А как бы, чтобы вы понимали, там есть прям приписочка. Вы пьете сельдерей, сок сельдерея, если у вас нету сильного душного приплета. То есть есть люди, которые к этим системам, они себя очень сильно подтягивают, не очень к ним готовы. На мой взгляд, это негативная практика. Вот. А круто, когда ты просто туда входишь, начинаешь что-то пробовать. Я вот так захожу в какие-то магазины, типа юридические, да? Просто хожу по полочкам, смотрю и думаю, к какому пакетику меня тянут. Беру пакетик, и вот как раз потом просто... Лера, я купила вот такую штуку, она как, О, это классная штука, здесь витамин С, там, и так далее. Надо, надо, надо, всем надо. А я просто ее захотела интуитивно. Это проще, чем на интеллектуальном уровне работать. Но для этого надо брать энергию, да? Надо ее не загрязнять, да, чисто там, где мы не пачкаем. Вот. Да, внешний мир случится. Сколько у нас Минут пять осталось. Минут пять, да? А, а, уверенность в себе напрямую, ребят, зависит от энергии. Напрямую. Если у вас хороший уровень энергии, то вы уверены будете в себе. Вопрос. Я бы хотела привлечь на момент, когда я все замучила, Как Вы пошли на то, чтобы открыть его на своё? Если даже заниматься теми же самыми цитами, Вы могли бы, не знаю, найти в логистам, учиться работать и так далее. Как зародилась в этом языке, чтобы открыть его на свое? Я была высокомерной, а сразу при гордыне эгоистом. Мне казалось, что раз все мои начальники идиоты, то я должна открыть свой бизнес и там все будет по полкам, все будет по моему и все будет идеально. И благодаря этому уроку я поняла, что все мои начальники невероятно мудрые люди, которые смогли под собой вести большой штат. Я ответила на вашу вопрос. И сейчас благодаря этому знанию я открыто практикую уважение к старше, к моим родственникам, к моим родителям, к моему роду, я изучаю религии все, потому что я верю, что нету отдельных богов, это, моё, это моя вера, да? и когда люди на фоне религиозных раздраев начинают бить друг друга, это, на мой взгляд, как будто я родитель очень многих детей, и они между собой дерутся. И хорошо ли мне от этого? Вряд вот. поэтому, кстати, у меня был опыт шикарный. Я была в Дрездене, тоже в этот проект пригласили ребята на конференции про дискриминацию. И мы дискриминацию с разных фокусов рассматривали. И я искренне считаю, что это внутреннее состояние. Если я, я позволяю себе быть жертвой, значит меня могут бить. Это их право. Но смысл в том, что мы еще были в религиозных общинах. Я общался с мулой. Это напомните. Ислам, Ислам, да? И я общалась в синагоге, в синагоге. И благодарю. Я просто ближе к буддизму, наверное. Буддизм, христианство это религия в моей, в моей семье. Поэтому хотя, да. Вот. В общем, смысл в том, что оба они сказали, что на их уровне. и узнают лучше себя в диалоги с в другой религией. То есть э, кто изучает религии, он видит, что там очень большая база одинаковых вещей, и есть некоторые моменты внешнего характера, очень поверхностного характера, которые разнятся. И, и как-то религия она очень схожа, отличие только в трактации людей. Согласна. Вот Будда сказал, что частичное незнание хуже невежества, и я это вижу в этих религиозных расприх. Честно, да. Все очень об одном, ребят. И причем к религиям я бы еще... Это же система познания мира некая, да? Вообще религия сам. Лига. Кто музыкант здесь? Спасибо. То есть, знаешь, что такое лига? Это связь нот, когда Все ноты... Нет. Да, соединение нот. Ре — это как бы возврат, да? То есть религия и йога также же да? Это возврат к некой всемирной взаимосвязи. То есть, когда ты ощущаешь себя частью большого гигантского организма под названием мироздания, но также понимаешь, что капля океана несет в себе все свойства океана, да? то есть и мироздание есть внутри себя. А, вот. Поэтому такими же религиями могут быть математика, литература, физика, психология, да? потому что они все рано или поздно приходят к одному и тому же, на самом деле. я не встречала между ними разницы. Наверное, спасибо. Спасибо вам большое. У нас совместная работа, друзья. Давайте, пожалуйста, зайдемся сейчас, а все так тесно и близок сдали в качестве, мы могли вас остановить.